Хотите проверить IQ вашей избранницы? Тогда подарите ей кольцо в коробочке с секретом. Если сможет открыть, тогда вам будет о чем поговорить в старости. Если же нет… Приветствую вас на канале Левша. В начале ролика была шутка, а IQ лучше свой проверять. Итак, поскольку я люблю разные механизмы, сегодня будем делать не просто красивую коробочку, а с механическим секретом. Выпиливаем два одинаковых сердца, одно у нас будет самой коробочкой, а другое распилим на две тоненькие крышечки. Примерно подгоняем размер, потом придется еще шлифовать. Здесь у нас будет крепление открывающегося механизма, а теперь чертим саму траекторию. Теперь можно увидеть, как будет открываться этот механизм. Здесь будет основная ось открывания-закрывания этой коробочки. А теперь сверлим отверстие для хитрого механизма. В общем, здесь и будет секрет. Сама конструкция довольно простая, но спрятана будет внутри, поэтому, чтобы открыть, нужно будет немного подумать. Здесь будет проходить цепочка, которая и будет открывать эту коробочку. Поскольку цепочка здесь будет проходить под небольшим изгибом, сюда нужно будет вставить небольшой ролик. У основания сверлим отверстие, куда будем крепить один конец цепочки. Поскольку обе части прилегают плотно друг к другу, в этом месте делаем небольшую канавку. Крепим один конец цепочки. Проверяем, все ли правильно мы рассчитали. Механизм работает, значит идем дальше. Делаем замок, который не даст просто так открыть коробочку. Все детали нужно углубить, поскольку места у нас не очень много. Таких маленьких саморезов я не нашел, поэтому вкручиваем обычные винтики. Изготавливаем две шайбы толщиной примерно 2 мм. Запрессовываем первые на свое место. Этот небольшой цилиндр будет вращаться между двумя шайбами. Нужно рассчитать, чтобы он вращался свободно, но не болтался внутри. В этом отверстии будет небольшой стержень, открывающий замок. Здесь также нарежем резьбу. Сюда будет крепиться второй конец цепочки. Запрессовываем верхнюю шайбу. Открывающий механизм практически готов. Кто хоть раз набирал в деревне воду из колодца, поймет как он работает. Ролик работает хорошо, поэтому трение минимально и все открывается плавно. В верхней части сверлим под небольшой рычаг. Ну и закрывать все это будет крышечка. Теперь нужно немного подточить замок, поскольку он будет зацепом. Здесь будет располагаться вторая часть замка. Во второй части сверлим отверстие под шарнир и небольшое углубление для пружинки. Изготавливаем стержень, который будет находиться внутри цилиндра и нажимать на замок. Также в верхней части сверлим отверстие, но уже большего диаметра, поскольку нужен свободный ход. Здесь будет пружинка, но берем не очень сильную, поскольку коробочку мы закрываем пальцем, а она немного помогает. Через крышку и коробочку сверлим сквозное отверстие для крепления крышечки. Вставляем пружинку, которая будет поджимать замок. Нижнюю крышку уже можно закрывать. В верхней крышке пока только три отверстия, но будет четвертое для винта-муляжа. Поскольку все собрано и подогнано, можно шлифовать начисто. В небольшом магазине ткани и фурнитуры я купил вот такие стразы. Они самоклеющиеся и подходят идеально под нашу кнопку. Если вы уже догадались, пока кнопку не нажмешь, повернуть рычаг не получится. Разбираем обратно и в подвижной части делаем на токарном углублении. Такой угол я выбрал не случайно, так будет проще расположить кольцо внутри. А теперь немного украсим. Заклеиваем самоклеющейся пленкой и вырезаем внутренние отверстия. Древесина пористая, поэтому краску впитывает и причем неравномерно поэтому перед покраской нужно загрунтовать. Коробочку красим не всю, а только верхнюю крышку и место, где будет кольцо. Из-за особенности света на видео не очень хорошо видно, но краска чисто белая. Из другой породы дерева делаем небольшой круг, вращая который можно будет открыть эту коробочку. Краска подсохла, теперь можно снять защитную пленку. Краску и грунт брал в магазине автозапчастей. Сохнет примерно полчаса, но полностью твердеет где-то за 24. Теперь можно собирать окончательно. Этот стержень не даст колесику прокручиваться вокруг своей оси. Дерево довольно твердое, поэтому хорошо садится без клея. Ну и напоследок, моя жена легко открыла ее. Нужно всего лишь нажать на стразу и покрутить против часовой стрелки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Пока-пока!